Но у нас, слава богу, что у нас нет проблем с медиками, нет проблем с привязками, потому как есть и государственная поддержка в этом плане, и есть поддержка по медикаментов двух наших самых больших компаний в Украине, которые существуют, которые оказывают хорошую благотворимую помощь на очень крупные суммы и доставляют в наш Харьковский госпиталь медикаменты, необходимые непосредственно для ликвидации последствий тех ранений и лечения ребят. Мы, как волонтеры по медикаментам, оказываем помощь ребятам, тем, которые уходят на реабилитацию. Мы им закупаем лекарства, но, конечно, не самостоятельно, только по рекомендации врача, и то только если этого нет вдруг в госпитальном аптеке-складе. Обычно все есть, и, ну, бывает, иногда просто нехватка, поэтому, то есть, мы их закупаем. По обеспечению очень как-то все так не очень хорошо в госпитале, потому что помимо медикаментов и помимо питания, которое, кстати, очень хорошее в нашем госпитале, там четырехразовое питание, то есть все, что необходимо, ребята получают в зависимости от отделения, в котором они находятся. То есть что-то можно, что-то нельзя. Я думаю, что это понимает любой человек в зависимости от состояния человека, от лекарств, которые они употребляют, которые у или которые у них документированы. Но обеспечение все остальное. А именно, ребята приезжают с различными ранениями либо после полугодовалого нахождения на полях в зоне АТО, соответственно, все, что на них одето, то есть это нельзя назвать, назвать больше одеждой, это больше нельзя назвать военной формой, они так, то есть все это приходит в негодность, причем если это ранение, то это все разрезается и сдается в прокуратуру, ну, потому что так положено. Соответственно, человек остается голый. Он, естественно, получает госпитальную пижаму, но госпитальные пижамы сильно не ходишь и сильно себя комфортно чувствуешь. Поэтому нам очень необходима постоянная все время помощь в элементарных вещах для ребят, таких как носки, тусы, спортивные штаны и спортивные костюмы и обувь. Обувь – это резиновые тапочки, в которых они ходят по отделению по своим палатам и обувь той, в которой они могли бы прогуливаться по тем нашим небольшим паркам, которые есть на территории госпиталя. И, собственно, не находиться в четырех стенах постоянно в палате и общаться только со своими ребятами, а можно для того, чтобы они могли спокойно передвигаться по госпиталю. Равно как необходима одежда для того, чтобы из одного госпиталя нашего перевести их в другой госпиталь. Поэтому как? Это может быть на автобусе, это может быть на скорой помощи, это может быть на поезде и это может быть на вертушке. Опять же, в зависимости от ранений. Естественно, тех ребят, которые перевозят на скорых э, и на вертушках, это тяжелораненые ребята. И наша главная задача обеспечить их э, термоодеялами. Э, это такая тонкая фольга, которую, благо, нам очень сильно помогает украинская диаспора в Китае. И постоянно высылает нам вот эти вот посылочки, которые мы раздаем на все машины скорых помощи равно как и отправить перевести в другие госпиталя, точно так же и с передовой ребят привозят, завернуты вот в эти замечательные вещи, они как и охлаждают, так и утепляют. То есть, ну, в зависимости от какой стороны положишь, такая вот веселая вещь, которая очень много значит. Если есть у кого-то возможность, мы бы тоже не отказались еще от таких, потому что нам их нужно очень много. Вот. Точно так же, как есть очень большая необходимость в элементарных вещах, таких как бритвенные принадлежности, таких как, ну, то есть элементарно, чтобы человек мог почувствовать себя комфортно при нахождении в госпитале. Точно так же нам очень нужны всякие разные моющие средства, потому как очень много людей. Ежедневные трехразовые уборки и этажей госпитальных. У нас 7 корпусов, 14 отделений, соответственно, вы представляете себе какой-то огромный объем, какое-то огром, огромные эти все помещения. То есть у нас ежедневно моются окна, особенно в операционных, и в палатах интенсивной терапии и в палатах реанимации. То есть на все это постоянно нужны вот все, эти, все эти средства. К великому, сожалению, их нет. Благо люди приносят, но, к сожалению, к великому этого всего недостаточно для того, чтобы полностью вот можно было охватить все площади, чтобы это все везде было чисто, аккуратно, потому что все-таки это больница. Вот. Нам необходимы и также и стиральные порошки, потому как некоторые ребята, которые, которым, скажем так, больше повезло, и они смогли с собой забрать какой-то огромный рюкзак вещей, то есть они все время просят оказать помощь в том, чтобы привести это все в чувство. То есть мы и забираем это, и стираем. То есть, опять же, необходимо для смены постели, потому как это меняется ежедневно, особенно в тех палатах, где серьезные ранения, особенно в тех палатах, где лежат ребята с ампутациями, ну, слава богу, лежа. И На данный момент очень хорошо, что нету. Я сейчас немножко расскажу о статистике, кого у нас, сколько и где. Также помимо нашего Госпиталя. те ребята военные, военные, именно которых привозят с ранениями из зоны АТО, располагаются и в областной больнице, в одном из отделений, и в госпитале БПД, также в госпитале Великой Отечественной войны, в который ребята, именно харьковчан, отправляют на реабилитацию. То есть есть после ранения такая, как и именно Харьковчан отправляют туда, дабы было бы место для принятия, к сожалению, новых ребят из зоны АТО. И для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно, находясь в своем городе. То, как обычно, всех ребят для реабилитации или дальнейшего лечения, после оказания первой необходимой серьезной помощи операции или ампутации, или... Имплантирование, как то так правильно сказать, потому как есть у нас такие операции, я сейчас к этому немножко вернусь, то есть их отправляют в госпиталя, либо в больницы, либо в пансионаты для прохождения реабилитации именно у себя дома. Так, чтобы к ним могли приехать родственники, друзья, чтобы они чувствовали себя ни в коем случае не брошенными, и чтобы каждый человек мог реабилитации. Потому что, если, допустим, человек был и оставить его здесь в это достаточно далеко к нему приезжают родственники, поэтому его отправляют, естественно, ближе к своему дому. Также постоянно, к великому сожалению, это плохо, мы это знаем, но я думаю, что ребята это заслужили, они очень просто все время сигареты. Постоянно. То есть этого всего очень вот, сигарет не хватает вообще, наверное, больше, чем всего остального. Потом как очень сложно сказать человеку, не гри, ты же больницы. Да, врачи пытаются это сделать. Я могу их, конечно, понять, потому что ну, на самом деле, конечно, это очень плохо. Но человек, который возвращается оттуда, они слишком совершенно легкие для того, чтобы выбирать для себя сам, и не курить они не могут. И поэтому иногда случается так, что кто-то и через заборчик за сигаретами для друзей, а тут патруль, нашли, ай-яй-яй, и очень плохо. Поэтому вот тоже точно так же просим людей все-таки отозваться и на эту помощь конкретно сигаретам. Поверьте, если бы вы видели глаза ребят, которые... Вот они, когда у нас бывает одна бочка сигарет, они ну, вот эти 20 штук друг с другом делятся и пополам, и пополовинке. То есть, ну, как-то хотелось бы все-таки, чтобы мы немножко оказали помощь Чай, кофе, печенье. Очень любят. Мы слава богу, в своей волонтерской комнате смотрели провести интернет. Теперь еще там ребята соорудили самостоятельно лавочку. Стало тепло, они все с кофейком, с чайком очень порубляют сидеть, общаться. И там пользоваться интернетом, и теперь у нас еще есть планшеты, которые мы тоже ребятам даем для того, чтобы они могли ими попользоваться, связаться с родными, у кого там чего нет. Вот она хорошую такую помощь оказала компания одна и подарила нам планшеты для пользования непосредственно ребенок в госпитале, чтобы они могли, и, конечно, не так много, как хотелось бы каждому подарить за все их заслуги перед нами. Но, вот. Какая статистика? Вот, По это... статистике, Хотелось бы, чтобы люди не пугались и не воспринимали эти цифры, вот, что если это госпиталь, это раненые бойцы с передовой, то это обязательно катастрофа, это все прострелено, это все нет. Есть большое количество вариантов попадания в госпиталь. То есть это естественное ранение, особенно тяжелое ранение. Это ребята, которых доставляют с самыми банальными болезнями, которые существуют в нашем мире. Это и простуда челюстно-лицевого нерва, которые не дают человеку не то, что спокойно воевать, когда у тебя перекашивается полностью лицо и вынуждены после операционного, во-первых, операционное вмешательство туда, и после этого зашивать челюсть, и человек еще двое суток, ой, две недели может питаться только через трубочку, это тоже довольно серьезно и довольно отмечано. Также и даже и двухсторонние воспаление легких ребят привозят. Особенно зимой, конечно, катастрофически были простуды. И самое печальное, это отделение психиатрии. Туда, к сожалению, привозят ребят. Ну, я думаю, что, наверное, каждый понимает, что то, что они видят, то, в чем они принимают участие, не у каждого человека удерживает психика, не каждый человек может спокойно ко всему относиться. Поэтому, к сожалению, психиатрическое отделение у нас переполнено. И достаточно переполнено постоянно. все то есть частично, конечно, ребятам оказано, кто-то быстрее выходит из этого состояния, кто-то, наоборот, сложнее. Также очень контузии. Отделение, в котором лечит контузия. Это отделение точно так же переполн. Самое переполненное отделение – это гаста. Потому что это то, то, что, то чем они питаются на передовой, ну, скажем так, наверное, как бы... И, как говорится, врагу, не непожелающее, есть это каждый день. То есть макароны, тушенка, макароны, тушенка, макароны, тушенка. И это все складывается в серьезные болезни и в гастриты, и в язвы и так далее. То есть по э, всем... У нас на данный момент находится где-то около 300-320 человек в совокупности всех болезней. 6 человек находятся в реанимации с огнестрельными непосредственно, ну то есть с ранениями там, и огнестрелы, и... Э, Осколочные, то есть все ну, абсолютно разные. Я думаю, что это понятно, что это четыре э, человека в палатах интенсивной терапии. Э, и все остальные ребята, которые более менее способны передвигаться. Э, значит, у нас сейчас на лечении находится мальчик, который, к сожалению, потерял кистьюки. <coughs> э, на данный момент все хорошо у него заживает, и все хорошо, мы показали ему не так давно показали фильм про нашего сожителя города Харькова Олешку, который потерял две нести. Я думаю, об этом, наверное, все знают, и каждый помочь этому парню. Вот, ему уже поставили протезирование, шикарнейшее просто сделали. И вот мы показывали Максимке этот фильм, чтобы он посмотрел, что вот все будет хорошо, что ручку мы восстановим. Документы поданы его на, на восстановление, естественно, бесплатное вот Мы его в как он у нас такой сам, сам получился, к сожалению, самый такой травмированный. Вот, и он сейчас очень активно занимается волонтерской помощью. У нас в в нашей волонтерской комнате старается всем, всем ребятам помочь, хоть и одной ручкой, но он очень большая улица. И я бы просто очень похвастаться, что ребята, которые у нас лежат, они постоянно нам помогают в чем-то. Они помогают нам что-то донести от кбб до волонтерской, они помогают нам разложить, чего-то потекать, кому-то что-то выиграть. Если вдруг приходит к нам, допустим, человек на костылях, мы как бы стараемся все время там вынести стульчик сразу же, потому как у нас ступеньки, там это сложно, вот. а он нет, я хочу сам, я уже все, я уже могу, и ребята всегда помогут, всегда все ну, вот, сделают как бы сам сам раненый, сам больной, сам пострадавший, но все равно свою вот любовь, которая у него есть внутри, отдам своему товарищу, потому что ему либо он еще хуже себя чувствует, либо просто потому что вот, все-таки наши войны это люди с огромным сердцем. Вы как, вы, как вы взаимодействуете с другими военными господи? Которые на передовой да, находятся. Наибольшее количество э, ребят, которые поступают к нам в госпиталь, они проходят через Артемовские больницы. В Артемовске в данный момент находятся две больницы, то есть больница и госпиталь. И также точно открывается третья больница. Сегодня поехали туда ребята, наши сестри милосердия, для того, чтобы посмотреть ну, как, скажем, так, весь масштаб трагедии, чего не хватает, и что нужно для на третьей больницы, Потом как две уже, к сожалению, там не влазят э, военные. Вот. Э, по взаимодействию. Нам э, передают информацию о необходимости чего-то в больницах, собственно, те наши водители, которые туда выезжают. Там они получают какую-то информацию, и они приносят нам эту информацию, либо оставляют наши телефоны, люди нам звонят из тех больниц, и мы тогда с ними взаимодействуем также точно в больнице счастья пока ее не разбомбили, точно также очень очень помогали больнице там и что-то старались закупить им и также нам очень помогли ребята со студии квартал 95 а именно огроменными ящиками инструментов хирургических для больницы счастья которые были необходимы на тот момент когда там просто было сумасшедшее количество людей и там ночь нет. Как говорит, я, я просто повешусь, если, если я не знаю, что мне делать. Ну вот, у нас нашлись добрые люди, и мы, вот, как могли, помогали им туда, это все завозили, благодаря ребятам из батальона Айдар, которые все это у нас перенимали, и вывозили туда, потому как там были боевые действия, когда как девочки, вот, там, не, не очень были рады в связи с тем, что кого защищать, первым делом девочку, или бежать в бой, непонятно. Поэтому все-таки мы вот таким вот образом, на данный момент точно так же мы с больницами, которым нужна помощь на передовой, мы готовы помогать постоянно. Только, пожалуйста, обратитесь к нам, все, что необходимо, вам достанет. Вот. Я думаю, что нас уже Поток вот, волонтерской помощи и помощи харьковчан, вот, он сейчас ослаб или такой же? Вы обращаетесь все время с постами в интернет, ну-ка патриотическим там, группам и просите какие-то поставки. Это из-за того, что сейчас мало или, или просто это так необходимо делать? Ну, э, к великому сожалению, я сразу отвечу на то, что мало. Сейчас очень мало людей приходит, э, но я думаю, что в этом еще и помогают центральные СМИ, потому как э, то есть постоянно говорится о том, что вот... Ну, нет такого количества пострадавших, нет таких, таких огромных боев, то есть, ну, как-то все так более чуть-чуть стихло, и люди думают, что уже нет э, таких, действительно, боев, и действительно нет такого поступления в Господь. К сожалению, есть. Э, и по 30 человек в день поступает, ну, естественно, не каждый день такое количество, но каждый день, в любом случае, кто-то поступает именно в зоне том. На данный момент сегодня у нас уехала машинка одна скорая, забирать оттуда четырех ребят. Еще одного везут э, волонтеры, э, на вас со всеми документами, направлениями из... Ой, я забыла, честно говоря. Оттуда. Они просто отзвонились вот, буквально за, за две секунды, что вот они едут, и мне не возило внимания откуда, потому что все мы принимаем, а перенимаем госпиталь от средних мест. Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы... Возможно, что люди не слышат это количество скорых, которые раньше по городу ездили от авиазавода, угу. до... но э, от авиазавода и до госпиталя ездили скорые, которые забирали ребят с вертушек. На тот момент было больше вертушек, потому что было больше таких ранений, э, которых нельзя было перевозить по отсутствию тех дорог, которые сейчас находятся в Донецкой и области. Можно было только на, на, на вертушках. Вот. На данный момент, слава Богу, что нет таких очень сильно серьезных вот таких вот ранений, при которых человек, его нельзя ни на миллиметр не двинуть, ни шевельнуть никуда, потому что иначе, к сожалению, все. Вот. Поэтому сейчас больше доставляют оттуда, но доставляют именно на машинах. Да, вертушки прилетают, но это бывает настолько рано, что я думаю, что люди просто еще просто не слышат что. Там, в 5-4 утра, где-то вот таким вот образом, потому как начала раньше уже светлеть, поменялось абсолютно световой день увеличился, поэтому, соответственно, немножко, график немножко сдвинулся, и, может быть, люди думают, что все закончилось, к сожалению, к великому все не закончилось, людей достаточно много, и по другим больницам, которые искали, тоже точно так же есть наши военные ребята, и очень бы хотелось, чтобы они все были одеты Спасибо, типа, да. Вопросы, пожалуйста. Да. Представляете? Да, Оксана Зинковская, медиагруппа «Актив». Вопрос по третьей больнице в Артемовске. Скажите, пожалуйста, ну, если знаете, с чем она появилась? То есть, вы говорите, не влазит. Может быть, хотят разгрузить военную? Вот, да. Вопрос очень хороший, да. Это самое. Спасибо, что Вы создали. Да, действительно. Больница третья создается с целью разгрузить непосредственно госпиталь Харькова и Днепропетровска для того, чтобы там на лечении находились все те ребята, вот о которых я говорила, которые не с ранениями, то есть для которых не в обязательном порядке mm -hmm. не нужно какой-то аппаратуры, которые могли бы находиться в этой третьей больнице и находиться на лечении там, то есть воспаления легких, простуды, зубы, гастриты и так далее, то что можно было лечить на месте, чтобы их привезли туда, они там отличились и их оттуда сразу же опять отправили ну, в свои части, на свои посты и так далее. То для того, чтобы была разгрузить Для операции Коблины, э, э, потому как на данный момент прошло время некоторых хранений, которые сейчас позволяют делать те операции, которые не позволяли сделать тогда тому или иному бойцу раньше. То есть есть такие вот периоды, когда вот сейчас мы усиленно закупаем импланты, и это, все, это суставные но как мы их называем, немножко так металлолом, потому что это такие специализированные гайки, всякие сколы и так далее, и все, что уставляется в кости. Это все рассасывается, это из специализированного материала. Стоит это все, конечно, сумасшедшие деньги, но главное, людям Вот Веда? Ну, точнее, военные госпитали, специализацией, ранения там, ну, плюс, ну, Ну, я не, я, не, не могу не я. это утверждать на 100%, потому и. что непонятна ситуация, Говорите, ваши девочки поехали смотреть. Да. В каком состоянии например, вы, примерно, знаете, находятся? Ну, примерно не уже, Для да, этого и поехали. У нас, есть, да, у нас да. э, на ЧМЕТ Харьковского госпиталя сейчас, вот уже э, второй с половиной месяц, находится в Артемовске. Именно занимается вот двумя теми больницами, которые там есть, и созданием вот этой третьей. То есть Его туда именно и отправили, для того, чтобы он восстановил там какую-то работу, чего-то, чтобы оно все двигалось более интенсивно, более быстрее, чтобы более быстрее оказывалась помощь, и с этим всем создался этот третий госпиталь, он приехал в субботу, нам об этом рассказал, попросил приехать сегодня, чтобы посмотреть в очередь, что необходимо, ну там кровати, подушки, одеяла, оборудование, что еще там нужно, ну то есть поехали смотреть именно в состоянии, что необходимо, и чем мы можем помочь. Спасибо, Дмитрий я не знаю, вопрос к вам или не к вам, но если вы владеете информацией, вот как, каково сейчас положение со средним персоналом на самой передовой? Я имею в виду фельдшера, санинструкторы в подразделениях, насколько обеспечена передовая вот таким медперсоналом, чтобы буквально самую первую медицинскую помощь нужно было оказывать квалифицированно. И, опять же, материалы для наложения повязок, жгутов, тампонирования ранений, буквально мгновенного использования. Как сейчас с этим стоит дело? Спасибо. Ну, к великому сожалению, настолько глубоко я не смогу ответить. Вот, но я смогу ответить о том, что много машин скорой помощи именно для оказания первичной помощи на поле боя и так далее, и так далее. покупают волонтеры и э, там, церкви и так далее но не все эти машины оборудованы не во всех этих машинах есть то что необходимо и получается что как бы, они без полезного назначения там в некоторых машинах нет как раз медперсонала о котором вы спрашиваете то есть они не укомплектованы этим экипажем а в некоторых батальонах например есть экипаж но нет машины и состыковать одно с, другого, с другим пока что довольно сложно. Поэтому я думаю, что, наверное, не все хорошо с оказанием вот этой вот первой помощи, потому что мы сами вот сталкивались очень много с вот этой информацией именно состыковки одного к другому. Те не могут, потому что у них на балансе, те не могут, потому что они прикреплены к тому батальону. То есть получается какая-то такая, опять же, бюрократическая, дурацкая, к сожалению, каша, ну... Пока так. А Вот по тем отзывам, которые до вас доходят, персонала, людей подготовленных, хватает на передке? Ну, я, наверное... Ну, какие-то, я знаю, разговоры, ну, что... слухи, а... ну, состояние и... ранений у ребят, которых привозят, первичная обработка, какие-то мнения, может быть. Ну, и... Знаете, официальные инстанции говорят одно, а реалии немножко выглядят по-другому иногда. Ну, однозначно, я могу сказать, что, к великому сожалению, до сих пор так и не научились все медики, которые есть, пользоваться именно вот этим знаменитым целоксом, именно порошком, к великому сожалению. кто Сейчас еще прислушались как бы, к мнению квалифицированных людей и все-таки начинают от этого порошка отказываться, вот, начинают все-таки пользоваться салфетками и бинтами целостными. Вот. собственно говоря, и некоторые ампутации происходили в Украине именно из-за неправильного использования целокса. Вот. Uh, у нас большое количество uh, есть медперсонала, санинструкторов и так далее, которые были мобилизированы. Они находились и у нас в Харьковском госпитале, и были отправлены на передовую. Uh, также у нас есть четыре мобильных госпиталя по Украине, Одесса, Львов, Харьков, и 4 я к сожалению, не любом лечении. И... Не Нет, не про Петровского мобильного госпиталя нету. Потому появился вчера, я еще не <свят> <свят> в вот, и... Но... достаточно большое количество отправляют, вот, и докторов, и даже и наших докторов госпитальных, и тех, которые были мобилизированы, отправляли туда. Будем надеяться, что там хватает персонала. Опять же, есть в каждом батальоне есть свое подразделение, и там уже конкретно начмета уже отвечает за набор того персонала, который им необходимо для оказания первой помощи. Я знаю, что в Айдале с этим все хорошо. Спасибо. Ерин, да. у меня вопрос по поводу финансирования за счет Минобороны. Возможно, вы знаете, за счет государственных денег что именно закупается для госпиталя? И закупается ли вообще что то сейчас? Ну, мне, естественно, никто эту информацию не даст даже если я буду очень сильно просить вот. и если честно я не знаю что закупается за счет денег внешне это как-то правильно ну, какое-то новое оборудование возможно появилось за последнее время ну да мы много поставили и купили нет кроме волонтеров ну если сказать честно то. Столько, сколько приходят и к нам просят, и сколько приходят и говорят, что нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это вот это, и вот этого не хватает, этого не хватает, не знаю, я вот что там где закупил. Значит, этого, волонтер купили, этого, волонтер привезли, этого волонтера купили, это волонтера привезли, этого волонтера закупили, это еще кто-то привез, это там тот подарил добрый дядя, не депутат. Вот, а просто добрый дядя. Есть у нас такие замечательные люди, которые готовы тратить сумасшедшие деньги. И у них очень мало, которые готовы тратить сумасшедшие деньги, и я даже, честно говоря, не знаю, как их зовут. То есть они просто приходят, приносят кредит скрытий, что это от анонима, или просто от патриотов, или просто от жителя Харькова. Просто это крупная сумма, когда мы говорим, нам там нужно выкупить такое оборудование, которое стоит 200 тысяч. Люди добрые, помогите. Кто сколько может, тот только и сбрасывает. Кто-то приходит, там, дает, например, 100 тысяч и говорит, что я... А еще лучше присылать его своего. Вот папа передал вам вот такую вот кольвещий. Возьмите, пожалуйста. Да. Ну, то есть бывают такие дышания. Спасибо. Хотя да, интереснее перезисный Ирина Костява. Ирина, расскажите, пожалуйста, насколько сложно или просто вам передать помощь? Ну, то есть, какая процедура? Как это сделать? Вот. Процедура очень простая. Приходите всех, вы всех примете. Пишет Ежедневно с 9 до 19, любое время, когда удобно из этого времени прийти, в субботу, в воскресенье точно так же, пожалуйста, приходите Улица улицу Культуры 5, военный госпиталь, подходите на КПП и нужно сказать, что мы принесли помощь для ребят. Вызовут волонтеров, меня или девочек, которые работают все, у нас находятся в такой, скажем так, форме форменной кофте с нашей лентой, также точно так же бейджик, Желтый имени волонтера э, на а вот э, Все передающие деньги мы вносим в специализированную ведомость с печатями и подписями официальной нашей организации, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Ежедневно выносятся посты о том, кто помог, чем помог, как помог, что принес, о том, что необходимо и что нужно. Но... Большей части, в основном, нам всегда нужны носки, трусы, бритвенные принадлежности, чай, кофе и сигареты. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Стоп, стоп, стоп. Минутку вопросов. В самом начале, то бишь еще где-то в мае или в июне 2014 года. Потом ну, немножко требование убавилось с тем, что начало поступать наибольшее количество людей. Ну, то есть очень много было народу и очень много было помощи тогда. И Приходили люди, в основном патриоты, и было понятно, что они ничего ничего плохого не могут доказать, ребятам. На данный момент, после всех этих сумасшедших взрывов, которые были у нас в городе, после того, как был и госпиталь и взорван, и заминирован, и много всяких разных казусов, после всяких разных заявлений на ютубе этих патриотов Харькова, о том, что будет отравлен весь госпиталь, о том, что будет все там, все будет заминировано, переиминировано. Поэтому к нам обратилась и СБУ, и Минобороны с просьбой, что вот, пожалуйста, попросите людей я думаю, ну, о том, чтобы каждую вещь, которую они приносят, они обязательно доставали при вас. Мы даже установили там видеокамеры, которые вы это все могли отслеживать, чтобы, не дай бог, не было никакого минного взрывного устройства. Вот. А по продуктам, после заявления о том, что мы массовое отравление будет в госпитале, поэтому просим все-таки там печенья, конфеты и все, что там приносят. Вот даже паски нам приносили, запечатанное заводской упаковке и сертификатом того, что это действительно было вот, куплено в таком-то магазине, или такая-то, например, фабрика там, привезла, там, допустим, помощь. То есть того, что это действительно еще срок годности, во-первых, не вышел, во-вторых, что это действительно производство конкретно этой фабрики, что запечатано на этой фабрике, чтобы ну, не было никаких таких вот едовых. Потому что уже столько вытерпели, что ужас. И еще один вопрос, пожалуйста. Вот после того, как было объявлено очередное премия, скажем так. Можно ли говорить о том, что поток раненых, например, он уменьшился во сколько-то раз, или он остается прежним, есть ли у вас какие-то такие наблюдения? И как изменился характер поступающего ранения? Спасибо. Так, я по частям тогда отвечу. Mm -hmm. Значит, после так называемого перемирия, которое было объявлено ровно через неделю, была замечательная ЕПТР, которая называлась Дебальцева, когда у нас было по 190 человек в день, в течение двух недель. Конечно, с этим, с таким огромным количеством все, конечно, изменилось и гораздо меньше. Если провести какую-то статистику, то, конечно, сейчас поступают ребят больше не с ранениями, а больше поступают ребят вот с банальными простудами, мужскими болезнями, к сожалению, очень много, особенно после зимы, после лежания в этих всех окопах и всего этого самого. К сожалению, очень много ребят этим всем пострадало. Вот. Насколько потом, как, а, да. как, как, как изменился характер ребят? Ну, то то есть, раненых меньше? Да, раненых, именно ребят, которые вот были простреляны или побиты осколками, или там еще чего-то такого страшного, конечно, меньше. Но, к сожалению, они есть. Один в день однозначно поступает к нам. Вот один, один в день, ну то есть поступает немножко больше, но вот если так вот четко по статистике, то один в день стабильно ранены именно с откуда-то из Авдеевки или с трех избинки, или еще откуда-то когда идут так называемые бои, что это сложно. Перемирие, вот. когда идет перемирие, Когда идет, когда идет перемирие, да, я абсолютно прав, то вот один раненый поступает. Все остальные ребята вот, до тридцати человек два дня сейчас, то есть вот такой этот поступление, 30 человек в два дня, поступают ребята именно вот с этими такими ножомки на болезни. Спасибо. Можно говорить, принципе, что существенно уменьшился? Конечно, уменьшился, поток однозначно уменьшился. Такого огромного, как раньше было, конечно, слава богу, нету. Да, Я хотела бы уточнить по взрыву, который произошел 22 числа, потому что понятно, что те люди, которые погибли, мы их похоронили, об этом немного забыли. Да? А есть люди, которые пострадали, и абсолютно анимированные, не бытовые у них травмы были. Что, что с ними? Как разные появились? Где забыли? Ну, кстати, ну, примучая часть, но, к сожалению, сначала мы похоронили всех ребят, которые погибли. Вот, потом э, занялись ребятами, которые находились на лечении. А именно те, которые получили осколки, про которых очень хорошо и замечательно сказала госпожа Корбудоварува. О том, что 15-летний мальчик спокойно может с двумя осколками жить. И выписала его детская больница замечательно себе на просторы родного города. Но, к сожалению, к великому не смог он жить с этими всеми осколками. У него были дикие боли, у него была вот, и вода была, и, то есть, ну, и, ну, катастрофически себя чувствовал человек, он даже там он плакал, пока никто не видит. Вот. И естественно, мы мальчика собрали. Отвезли в замечательное отделение при неотложной, э, в институт неотложной хирургии ШОК, Там есть у них такое отделение новое, которое открылось именно для того, чтобы помогать э, немножко госпиталю, а именно они как раз осколковыми ранениями и все осколки вот. И они точно так же спасли мальчишку Они вытащили ему все эти осколки Несмотря на то, что таких операций в Украине никто не делает Как нам там рассказывали умные врачи, особенно в политравме где лежал сережка, 22-летний парень, которого точно так же мало того, что выписали с двумя осколками, один из которых подошел уже в таком миллиметре, когда его вытаскивали к сухожилию, что вот буквально он бы взял, например, там баклажку воды бы поднял, и все, и не было бы больше у нас человека. Слава Богу, его там спасли, и еще оказалось, при всем при этом, его выписали с переломом бедра, чего тоже, собственно говоря, больница делать не должна была, но они его выписали и сказали, что ты жив-здоров, пожалуйста, выписывайся, помогли ему. Точно так же нашему бойцу батальона Харькова Диме повытаскивали там же осколки, с которыми тоже все говорили, что может спокойно жить. А в каких больницах выписывают? Ну, значит, Сергея выписали из политравмы, четвертые дни Дениса, 15-летнего мальчика, его выписали из ну, первой областной больницы детской, которая находится на Плачковской под окружной, и э, э, с, э, Диму, э, мальчик, который поделил Харьков-1, его э, выписали из 17-й больницы, но там была формулировка не просто там они выписали, они просто, к сожалению, не делают таких операций. То есть там как бы к ним претензий нет никаких, они просто этого не делают, поэтому... Э, а почему мы его поместили в 17 ю Это же урология. Он лежал в отделении травмы. Там, он, там находился он, еще двое бойцов Харькова-1, которые пострадали, еще девушка Юля, от, ажур... их отправили туда, и они там находились на лечении. Как да. как да. Сколько да, всего? Да, всего? А, а, да, а, а из детской больницы с, с какой формулировкой был мальчик? Не поддается лечению или находится не по адресу? Такие. Это областная детская больница, поэтому по адресу это самое нет. Там была формулировка того, что... Мы таких операций не делаем, и с этими осколками человек может жить. Как правильно звучал там диагноз, я вам точно не скажу. Ну, просто от диагноза зависит. Выписали для перевода в.. Нет, нет выписали. нет, выписали. или, или э, в диагнозе записано уголовное дело против лечащего врача иначе не до больницы. Скорее всего, что Больше... да, потому что мама, мама Дениса неоднократно пыталась туда пойти, в эту больницу, вообще как-то обратиться. По а человеку больно, наверное, идут в больнице. Ну, то есть там все закрывали двери нет. перед ними, и никто них, это самое, не готов был с ними не разговаривать ничего, а наш руководитель по здравоохранению сказал, что с такими осколками человек жить может спокойно, особенно для нас. Понятно, еще вопросы. Хотелось бы еще, да, да, помимо да. того, что мы как и видно вот в этой, понятно, что мы похоронили много людей. И вылечили много людей. Точно так же мы починили ту самую газель, которая прикрыла и спасла еще, наверное, десятки жизней. Которые могли бы... Мы... Я обратилась точно так же через телевидение, просто с огромной просьбой к водителю этой газели, что вы подойдите, пожалуйста, к нам на палатку, сюда на площадь свободы. Мы бы хотели оказать вам помощь, потому что вы спасли десятки жизней людей. Он пришел, очень долго там мялся, мялся, мялся, потом все-таки обратился, потом мы выявили проблему, сколько чего надо было, где купить, чего ему надо было заменить, что пострадало при взрыве. Вот и как бы тоже починили раненого бойца, так сказать, в виде газельки. Да, Закрывшего мирных, мирных граждан. Закрывшего за мирных граждан, потому что если не он, там реально все понимают, что полегло бы еще больше. Сколько всего было раненых, вот, поступило, или вы знаете о них, в 22 ну, Было всего 11, минус uh -huh. 2, которые, к сожалению, погибли. Uh -huh. получилось, что 9 человек, и, А к великому сожалению, к тому милиционеру, который попал, вот один погиб, уже полковник, а милиционер второй, который попал в 25-ю больницу, мы, к сожалению, так информации никакой не нашли, нам никто не дал, и больницы приезжали и сказали, что это не ваше дело, и вообще... И лезь, и туда, и То есть, То есть, вот единственный человек, которому мы как бы не оказывали никакой помощи никак не смогли помочь, потому что мы просто ну, не нашли. И от нас как бы информацию нам не надало, и поэтому это... мы приносим, извинили, не батальон. Нет, нет, это не, не, не батальон на Харькова, Это милиционер, милиционер. именно милиционер. Да, да, да. Да, да, да. Именно он. Он милиционер. Вот, теперь, а да, он был ранен, и он, но его отвезли в 25-ю больницу. Вот, к сожалению, там не дали. Спасибо, еще вопросы? Да, да. спасибо огромное. Угу. Надеемся, что угу. все будет отлично и будет угу. помогать активно. Да. Да. Спасибо всем.